Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я хотела бы вам рассказать программу EveryDay. С вами я, Наталья Бражникова. Когда мы заходим на стол 15 долларов, единоразово у нас компания берет 5 долларов, за счет чего компания и существует. Она оплачивает хостинг, техподдержку. Поэтому первый раз нужно обязательно внести 20 долларов. 15 будет на купленный стол, бизнес-место, и 5 долларов берет компания. Этот стол удвоитель. Когда вы под него поставили два партнера, вы перелетели в стол 30 долларов, более высокого номинала. Ваши партнеры также следуют за вами. Так как матрица идет семиместная, не делящаяся и управляемая на всю глубину, мы можем партнеры поставить друг под друга. Поэтому со второго человека, видите, раз, плечо поставили первого человека, и второго ему помогли, поставили под него еще одного человека. В эту секунду вы получили 30 долларов. Ребят, ваш доход составил 15 долларов, потому что вы зашли на стол 15, 15 вам вернулись и 15 – это ваш чистый доход. Дальше у нас встает партнер в плечо, может поставить как вышестоящий человек, так и вы, разницы нет. Когда постал человек в плечо, он также пригласил двух партнеров, они стали к нему в плечо. Когда первый партнер у него встал, то есть у нас в нашем, вот видите, внизу четыре точки, это наша выплатная линия. С первого человека нам отдаются 300 долларов, второй человек, независимо где он встал, у нас это место делится на 15 и 15. 15 нам дается на покупку клона на 15 стол, то есть заново активировать этот стол, потому что это удвоитель. Он закрылся, все, его больше нет. И когда вам дали 15 клон, вы опять вы можете его поставить под своего человека, тем самым тоже помочь и активировать свой стол на 15 долларов. Дальше у нас встают партнеры. Здесь стал партнер, здесь стал партнер. Вот это вот три партнера, когда встают, у нас накапливается на бизнес-место стол 75 долларов. Долларов. Все, в семьдесят долларов у вас накопилось. Вы автоматом перелетаете в следующий стол сто долларов. Здесь он тоже идет удвоитель. Когда ваши партнеры также перелетают, либо сразу могут зайти на стол 75, чтобы вот этот путь не проделывать, а зайти с минимальными усилиями получать большие деньги. Он за стол у нас 75, два человека пригласил, у вас накопилось на 150 долларов, и вы перелетели в самый денежный стол, стол 150 долларов. Здесь вы, получается, также ваши партнеры либо перемещаются со стола 75, либо сразу заходит на стол 150%. И а, встал партнер в плечо, либо вышестоящий человек может вам поставить в плечо, так как матрица здесь идет, не делящаяся, управляемый, управляемый на два уровня, стол 150 работает, потому что это реинвестный стол. Вот встал второй партнер, ваш стол, и вы получили в эту секунду сразу же 150 долларов, вы их сразу забираете, они не копятся, не хранятся, это ваш чистый доход. Дальше встал партнер, вы получили чистый доход 150 долларов, это ваш Ваши деньги опять забираете пользуйтесь ими. Встал партнер к вам в плечо, либо это ваш приглашенный человек, либо вышестоящего человека приглашенный. И когда третий партнер встал к вам в выплатную линию, можете как вы его поставить, так и человек, который стоит вот в этом плече, именно в этом плече. То есть мы друг другу можем помогать каждому партнеру поставить человека в плечо. Вот стал партнер, и вы получили в эту же секунду еще 150 долларов. А на этом столе вы заработали 450 долларов. Этот стол реинвестный, он постоянно дает доход 450 долларов. Можете хоть каждый день его закрывать, хоть несколько раз в день, без разницы. Он будет вам давать всегда вот этот доход. И последнее место, это идет реинвестное место. Что оно дает? Это у вас открывается совершенно новый стол на 150 долларов, и вы, получается... Опять прилетели в стол 150 под своего спонсора. У нас наши же партнеры опять крутятся по кругу. То есть такой стол, где мы с одними и теми же людьми всегда зарабатываем по 450 долларов. И со второго круга также в наши партнеры сюда прилетают в плечи. И когда в два человека вниз стало то у нас удерживается 300 долларов для того, чтобы нам активировать более высокий стол автохаус. В автохаусе там, конечно, зарабатываем уже миллионы. Можно сразу зайти на автохаус, вход туда 300 долларов. Но если нет возможности, со второго круга у вас удерживается и автоматом открывается стол автохауса. Дальше вы получаете 150 и опять у вас реинвест. И у вас открывается третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. У вас столы и третий и все последние. Следующие столы вы всегда зарабатываете 450 долларов. Это ваш чистый доход. С вами была я, Наталья.